Дорогая моя команда, это была лучшая компания за последние три года. Я поздравляю вас всех. Виво Эйвон! Виво вы! Стартовал четвертый Виво квартал, и вы совершили невероятный прорыв. Вы доказали, невозможно, возможно, вместе с Эйвом. Виво Эйвон! Виво вы! Будьте лучшими вместе с лучшими! Сейчас идет финальная кампания сразу двух программ поощрения Виво Азарт и Виво Победа. И я желаю каждому из вас достигнуть своих целей и победить как в одной программе, так и в другой. И я знаю, что вы это можете. Я желаю вам успехов, верю в вас. Виво! Обучайтесь и развивайте ваш бизнес. Вкладывайтесь в ваше будущее. Новых Виво Побед. Мечтайте вместе Сейвен, и ваши мечты станут реальностью. Новый аромат Виво Больтерги. Супердрама Маскара, а также наш новый мини каталог модные акценты позволил нам привлечь новых покупателей а что же дальше? а дальше будет еще интереснее виво цены, виво промоции, виво предложения и еще больше модных акцентов все, чтобы удержать наших клиентов и добавить еще новых виво квартал виво Эйвон, виво вы вы показали, что вы умеете ставить амбициозные задачи и достигать их вы лучшие виво Эйвон с такой командой профессионалов мы уверены всмотрим будущее. Ведь нет ничего невозможного. Виво вы! Ставьте перед собой смелые цели и достигайте их. Желаю вам успехов. Виво Квартале! виво побед. Удивительно, как много новых людей присоединилось к Эйву. Наша большая команда растет с каждым днем. Это новые представители, новые координаторы. Виво команда! Мы вместе творим ваши победы! Виво!